Удивительно милый балкон Ем салат, пью мускат А потом усну на часок Но успею под занавес в театр Мне не нужна Ночной. Маленький кайф такой крошечный Только мой пламя свечи не греет Какой крошечный Муза и тишина. Выпью терпкого чаю букет, Почитаю и к морю спущусь Завтра мысли нагрянут толпой В гости вечером жду я покой Мне не нужна редко. Сумрак бродит ночной Такой крошечный, только мой Пламя свечи не греет Плеку я по кали кайф Такой крошечный, муза идти